Всем добро, дорогие друзья Сегодня с вами на связи я Сегодня Понедельник, да Поэтому на связи сегодня с вами я Ванек, нет, воскресенье 8 января, поэтому с вами на связи Я Ванек и мы с вами продолжаем Проходить игрушку под названием Plugway Инк. Operated Плаг. Plat... Инк. Грузить вот Окей, okay, хорошо. Сможешь ты заразить весь мир. Инфицировать весь мир. Ну дай мне одиночный. А, не назад, назад, назад, назад. загрузить игру. Пакс. Ага, ракс. Ракс. Рах. Ах. Рах. Пакс, Пакс блин. Миллиард уже заразилась полячкой. Умерла ноль. Как симптом умения. Лучше сейчас накопить немножко и на пересборку ДНК Иджинает x Хармен. Потому что я хочу, чтобы вообще никто не нашел, никто не заметил даже эту болячку. В Индонезии три заразившихся. Западная Африка терпит поражение пост цунами. Египет. Это вроде бы Южная Африка, так. А, не это северная, а это южная. Это Восточная Африка, это Центральная Африка, это Ангола, это... Так, страна называется, Западная Африка? Так, Западная Африка, все нормально. Так, сухопутные границы открыты, и морские границы открыты. Так. Китай, Казахстан, немножко тут, Центральная Азия немножко тут уже. Афганистан полностью весь, Пакистан, не знаю, тоже не знаю Блин, что я делаю а? так ну тут было сказано видео просто эти три прокачать это то что бактерий не будет не видно болячки потом можно держать сборку днк качать потом кусать чехлы, кусать чехлы. М -м так заразности заразности заразности заразности так симптомы это Тяжесть это заразность Нужно по идее кисту качать нет Потому что это зараза добавляет Очень много сып Можно прокачать каши Нет Кисту надо прокачать, потому что это зараза тут увеличивает Но оно же и тяжесть увеличивает Ага, ну ладно, развиваем кисту Так, это... это нет, это лучше Потому что зараз зараза увеличивается это эм, заразность только опухоли и. А вот эта вот тяжесть, это заразность. Системную инфекцию это больше зараз, а это больше на тяжесть. Как будем переигрывать Третий, 3 февраля? Ага. В Азии же никого не было еще. Первой смерти 22 процента заразились людей. И вот это все розовые и красные, которые заражены, нет, розы вот эти вот, которые находятся в зоне риска и риска. А вот эти вот странности, которые вообще не заражены, эти, этим цветом, так скажем вот этим цветом ну не синим а вот эти вот немножечко таким ну, где здоровых мал, мал больше чем 99 процентов но больных меньше чем 01 процент афганистан так соп, а где этот афганистан пакистан иран так ирак Симптом сыпь мутировал. Так, болечка. Так, симптом сыпь. Так, киста. Так, это та так, так, -та. так Симптом сыпь. Откатить. Ну. А ладно, чай будет. Все равно же 0 очков. Ага. За... за это 6 уже. Это 6, это 6. Нет, лучше вот это вот качать. Потому что я хочу за на максимум прокачать. Ага. Ребят. Лучше системную инфекцию качать и гемофилия. Так, иммунная система вырабатывает ингибиторы. Ингибитор 8. И ухудшает сверзанность в крови, ухудшает заразность. Умение. Это это прокачал устойчивый бактерий. То есть пересборку ДНК сейчас тоже будет качать. и Харманы будут качать. Мне нужно 23. 23 качка сейчас олимпиада в городе токио будет проведена М -м -м. дядя вась провожать сказала ага не знаю не знаю смотрите отсюда аж сам самые Аватар Индонезия Украина Акс-12 Быстрая вот валячка Быстро распространяется Это очень заразно Валяет, написано так. У меня хватит наверное 23, так 23, 23, 28, 23 Ладно, вот это вот качаем прорыв, в прорыв, понимание, болезнь, диарея, это даст, так, стоп, Сим... симптомы, так, это сыпь, это потение, так, это кашля, это опухоли, это гемофилия, Гем... да, гемофилия, так, это ну, аллергия, то, что нас не убивает, как бы делать нас сильнее, внутренние кровотечения. я хочу чтобы тут было что-нибудь потение вот а ч ученые тоже не потерь, что ли они не люди что ли а? нет все люди люди до да Качаю. Так, это, так, это так, 33, а это 31, Все. закачали проще. Болячка умеет скрываться у меня это. На 25%. Так, это надо вот теперь вот, надо было бы вот это вот качать, это 31 очко до инказ. ученый всего мира состоит в удовлетворении, что он от болезни, от болезни на 50%. Так, это надо сейчас качать, только это... Первым делом, прав, правящим пушкам, потому что они, как бы, все делают для народа Погибло больше людей, чем от черной смерти От болезни, как, нас, умерло 75 миллионов людей В мире это больше, чем от черной смерти, ага Мне от болячек готово на 100% Так, сейчас Ну, все уже, как бы, смысл А смысл? Все, все, разор... зараженных нету. Умерло 53 тысячи, короче, 53 миллиона. Эх, короче, ребятки, такая-то сложная игра. Лагуй им. Ладно, продолжаем. Ну, без жертв не бывает прогресса. Как? Всем. Ребят, все, хорошо, проиграли. Если бы вот больше загрузилось бы, я бы, может быть, и женить из Ладно, ребят, короче, давайте всем. До скорой встреч. Увидимся с вами в следующих сериях. Наверное, благо. Наверное, не знаю, короче, чего. Может быть, денежно увидимся. Ладно, короче, давайте всем!